Всем привет! Извините, что долго не выходила на связь. Вы знаете, какое время, но... Дознание пилота Пиркса. Мне было очень интересно, давно забытый вкус, давно забытый цвет, пересмотреть этот фильм. Мне было интересно, как капитан мыслил. В сюжете фильма пятеро э, якобы людей, кто-то из них робот, история молчит если роботами могут оказаться все или большее число чем один история молчит если сам капитан может оказаться роботом Но дальше по ходу рассуждения мы как раз видим это диалог капитана с представителем юнеско что говорит этот представитель в конце концов мы ну сейчас я дословно может быть какое-то слово не угадаю, но основное содержание. В конце концов, мы еще на что-то влияем, раз можем проводить такие исследования. Говорит ЮНЕСКО. Мы можем просто умыть руки и ни в чем не участвовать, а можем поучаствовать в ведении роботов среди нас. А когда смотришь такие фильмы, никогда не знаешь... Это э, фантастика или нет? Никогда не знаешь. Потому что та эпоха, вот допустим Москва-Косиапия, вспомните, там в начале фильма э, такие слова ведущего, э, э, та история, которую вы сейчас увидите, произойдет через такое-то время. Может быть, это хорошо поставленный шоу которые так запутывает зрителя. А может быть, мы никогда действительно не знаем, если это на самом деле происходит параллельно. И хотя в этом фильме откровенно камера трясет, вот даже ту же самую обстановку, все то же самое, сегодня сняли бы намного конфетнее, так скажем, и несмотря на это, мы не можем знать, если это не вариант документалки. В любом случае, философский вопрос. Как отличить робота? И чем, в принципе, отличается робот? Пятеро членов экипажа. Я помню, в детстве, когда я смотрела этот фильм... У меня была мысль, а как они едят, они же заржавеют, если роботы, они же не могут пить, есть, потому что там вода, они заржавеют. Но лишь сейчас перешла мысль, а если человек биоробот, он не заржавеет, а чем в принципе отличается робот? Если опираться на фильмы, как на источники, вот, может, может быть, это кто-то не придумал, может быть, это то, что будет скоро или уже происходит. То тут от темы робота как-то отклониться не, не получится. Тема роботов, вот, допустим, автор фильма, режиссер фильма Темный город, и он же снимает Я робот. Вот он, самый обсуждаемый может быть фильм Чужой Завет. Ах, какое сочетание «Чужой завет» или «Прометей» из этой же серии. И э, событиями управляет робот. А кто такой робот? Я не знаю, кто такой робот. Но в ходе рассуждения режиссер делает такое предположение, что человек где-то слаб, Робот во всем имеет преимущество. То есть в этом формате фильма робот везде и во всем имеет преимущество. Но почему тогда мир населяют все-таки живые, разумные сейчас люди, может быть, другие существа? Тем не менее. Именно робот имеет преимущества, именно человек имеет недостатки. И надо поставить ситуацию, где недостатки человека будут его преимуществами. В этом фильме фактически режиссер не дает ответа на вопрос, кто еще робот в их команде. Специально оставляя сомнения, вот там шрам на руке, а вдруг кто-то из них действительно стал тоже роботом. Ну, ну, э, затерялся среди людей, являясь роботом. Фильм не дает ответа на вопрос, если все были роботами. Единственное, что мы видим эмоции капитана, его явную очевидную предвзятость. И у него фотография жены. И второй член экипажа, который, видимо, психопат, ему ведь специально капитан, задает вопрос, существует ли совесть, как вы думаете. И он не может ответить, и он, главное, проводит время в баре и даже не думает о том, чтобы подготовить ответ. Это поведение психопата. Он же первый приходит стучать на остальных. Его же первого вычислил капитан как первого наглого. Почему-то вот он ему первому задает вопрос, как вы думаете, существует ли совесть? И тот начинает нахальничать уже сразу. Я думаю, что именно этот персонаж как раз не робот в формальном понимании этого слова, не механический. И время в баре, то есть он знакомится там, с кем-то знакомится, ему интересны женщины. Наверное, он не робот, но, возможно, психопат. Что касается всех остальных, на каждого брошена тень, тень сомнения, тот человек, который ест еду без интереса, например. И вот что я подумала. А если, допустим, робот – это биоробот, и у него есть биология, как у человека, но другое мышление, другие чувства, или, или не другие чувства, неизвестно, кто такой робот. Если и есть, и вот такая тема, среди нас могут быть роботы, то чем же они будут отличаться? Чем они будут отличаться? И тот ответ, который находит режиссер фильма он не совсем хороший ответ он слишком сложный это же где такие условия надо найти, где недостатки человека будут являться преимуществами это чересчур сложно и не совсем определяет у меня есть другая версия ответа версия, что но это всегда версия, учтите. Версия, что есть люди, которые живые, и они батарейки игры. Есть игра, которая получает от батареек энергию. Допустим, эта игра кем-то была взломана, она поломалась, и она решила не выпускать эти батарейки. И тогда определением будет, определением будет, кто не хочет раскрытия, кто не хочет выпускать батарейки, тот и является частью игры. Ты сильно сложно тут закрутила? Нет, не сильно сложно. Смотрите. Есть, допустим, люди, которые ведут себя правильно. Их нельзя обвинить в чем то плохом. Они ведут себя как положено. Но ты не знаешь о них, они игра или нет, они компьютер, они напечатаны или нет. Что отличит этих людей от тех, кто является батарейками? Батарейки, которые устали быть в игре, может, устали, может, нет, но вот есть процент людей, которым интересно узнавать, как устроен мир и удивляться. И даже мечтать из него выйти. Может быть, наше желание выйти не такое уж и очевидное, кстати. Тут надо разбираться. Но есть люди, которым интересно, как что устроено. А есть люди, которым ничего не удивительно. Такой подруге будет удивительно чья-то беременность, чья-то замуж. Кто-то уехал в Америку, да? Но ей не будет удивителен засып, что это за глина. Ей не будет удивительно столовая гора. И ей не будет удивительно, что там еще числовые коды. Как вы думаете, вариант? Но это опять-таки, исходя из версии, что есть люди батарейки есть люди от игры. Есть еще другая версия, что... Есть проснувшиеся и не проснувшиеся. И тогда расклад будет уже другим. Кому-то интересно играть в эту игру, а кто-то уже ее перерос. И тогда будет другой расклад. Но если сходить из версии, что есть игра, есть люди, которые попали сюда, их игра не выпускает, если, это всегда версия, но если есть такая тема, то основной принцип, который покажет всех, основной принцип «хватит слова, пора приступать к делу». Кто способствует раскрытию, кто не способствует. А вот что действительно способствует раскрытию – это вопрос более сложный. И мы прямо сейчас видим, зрители готовы слушать километры недоказуемых роликов, потому что это комфортная фантазия. И основной факт, когда дело доходит до дела, то видно тех, кто на стороне игры, и тех, кто против. И, в, и так в любом значении. Всегда, когда заканчиваются слова, слишком много слов, и непонятно, кто прав. Надо найти ситуацию, которая расколет до поступка. Вот такая основная мысль сегодня. Желтые события определят, кто был прав в синей информации, а кто уводил. Пишите комментарии, ставьте лайк. До новых встреч!